Приветствую. Многие интересуются, а как мне удается замечать столько деталей в работе с клиентами? Или обращать внимание на какие-то нюансы в переговорах? Контачи со своими ощущениями и чувствами и спокойно их предъявлять? Весь навык в деталях начинается упражнение «Как успокоиться». Но оно раз, раз, более развернуто. Там 6 ступеней. На каждую ступень вы можете потратить, допустим, неделю. Первая ступень, которую вы уже знаете, как успокоиться, вы берете телефон, включаете тыльную камеру и в течение минуты делаете запись, все, что вы видите на телефоне, называя предметы, которые вы видите. Камень, дерево, трава, снег. Итак, три записи, ну, можно пять записей в день. По одной минуте. Некоторые говорят, а я забыл, а я не успел. Можно сделать все просто. Поставьте напоминание на будильник. Как успокоиться. И выберите время, в котором вам было это удобно. Это можно делать даже когда вы выходите из дома, идете до машины, выходите с работы. Поэтому позвольте себе научиться это делать. На следующей неделе вы добавляете к предмету какую-то свою историю. Ну или там окружающему. там. Вижу дерево, помню, что в детстве а, моя любимая кошка зарезала на дерево, и я на нее слазил, ну, лазил и снимал ее. Потому что котенок, да, боялся с листья. Вот такая вот история. И также от трех до 5 записей в день, в течение недели. Это позволит вам а, видеть деталь и к ней какую-то историю. Деталь, короткая история. Деталь, короткая история. На третьей неделе вашей работы вы к, к предмету истории добавляете свою эмоцию это будет полезно на переговорах потому что каждый каждое действие в переговорах каждый ваше взаимодействие оно наполнено не только текстом но и вашими переживаниями и какими-то деталями и вы начинаете говорить опять возвращаясь, дерево Котенок, я его снимал, я очень переживал, что он боялся, упадет оттуда. И мне было очень приятно, как э, здоровая ребятня видела, и такая, о, ты герой, я снял, снял котенка. Я так наслаждался, какой я чемпион. Вот предмет, история и мой эмоциональный отклик. На четвертой неделе возникает э, следующий этап который позволит вам познакомиться с самим же собой, узнать о себе многого нового, вспомнить некоторые истории про себя. Именно это поможет вам понять себя и понять свои реакции в каких-то сложных ситуациях. Теперь вы включаете фронтальную камеру, фактически она снимает ваше лицо, ну или вас там, вместе с телом, да, и вы раз говорите, что вы видите. Усыла по хвост, вот мои документы. То есть нос, глаза, ресничка, родинка. Бородавка, да, посмотрите какие-то детали. И также в течение недели вы записываете а, по минутному ролику, наблюдая за, за собой, а, какие-то детали а, своего леса, своего тела. Потом также на следующей неделе, это у нас уже будет пятая, вы добавляете какие-то истории, а, например, вот в юности я могу смотреть на себя да и смотрю что у меня есть ухо а ухо проколото потому что моя девушке очень нравится мужчину как бы нравится когда я... у меня серьга в ухе вот некая история да. потом через неделю вы добавляете и также эмоцию вы рассказываете что-то видите вы видите например губа на ней есть шрам и я помню как кто-то там Попытался меня оскорбить, и я достойно ответил, расквасив ему губу. А он мне расквасил губу. Ну, вот так мы и подружились с моим лучшим другом, когда знакомились в детстве. И шестой этап, или я уже на шестом, ну, в общем, вы делаете эти же записи и добавляете к... Ну, какую какой-то части тела, историю и эмоцию свою. Это самое сложное. Начать эмоционировать про себя. В этом месте вы начинаете понимать, почему ваши реакции происходят, с чем они связаны. Вы начнете контролировать свое тело, контролировать свою речь. Вы начнете контролировать не только себя, но и читать оппонента, что очень важно. Научите. Понимать реакции оппонента. Вы можете спросить, а почему у вас там сейчас ручки играют, почему глазки отводите. Когда вы будете возвращать ну то есть то, что происходит с человеком, вот эти детали вашему оппоненту, вы вдруг обнаружите, что иногда он врет, иногда не врет, говорит правду искренним с вами. Тем, это поможет вам понять себя, друзей, провести переговоры, успокоить собственную душу. И уже в максимуме, когда вы пройдете 6 этапов, вы можете сделать упражнение 100 шагов. Вы делаете шаг, говорите, что видите и что с вами. Делаете шаг, говорите, что вы видите. И что с вами? видите, вы, ну, фактически одно и то же, и сто раз повторить, но ну, разное, что вы видите, и разные ощущения по этому поводу. Не такая простая задача. Но это будет финалочка, которая позволит вам прокачать себя как хорошего эксперта. Делайте, наслаждайтесь, живите счастливо.